здравствуйте, уважаемые земляки! Мы продолжаем цикл наших передач разговора о политике, и сегодня у нас в гостях первый секретарь Калмыцкого регионального отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации, заместитель председателя Народного хурала Республики Калмыкии, лидер фракции КПРФ Народного хурала Николай Аднеич Нуров. Миндук Николай Аднеич, Миндук. Ну, сегодня, сегодня мы поговорим, поскольку на сегодня у нас очень такая сложная политическая обстановка в республике Калмыкия. Николай Ядменич у нас является одним из основных игроков на, на нашей республиканской политической арене. И я думаю, на нашем интервью будет плодотворным, актуальным. Мы поговорим сегодня на, о многом, о многих вопросах. Николай Ильич, ну первым вопросом я бы хотел задать такой вопрос. Результат вашей поездки в апреле вы ездили на съезд партии как коммунистическая партия Российской Федерации в Москву и 18 съезд и с какими результатами вы приехали? Какая какая деятельность будет дальше продолжаться в рамках исполнения положений? Да, да, да, съезда. Хотелось бы, чтобы наши подписчики вы выслушали вы, вы эти позиции и ваше мнение по данным вопросам. Понятно. Ну в апреле месяце ответить с уставом коммунистической партии Российской Федерации. Закончился четырехлетний период, отчетный период, будем говорить, и поэтому 18-й съезд был заслушан политический отчет значит, руководителя, значит, председателя Центрального комитета партии Геннадия Андреевича Жиганова. Значит, все те отчеты, которые нам, нам необходимо было заслушать, значит, и избран новый состав, новый состав значит, Центрального комитета партии центральные резюмные, значит, комиссии партии, значит, так, вот, и ряд комиссий, которые, соответствуют суставам, нам необходимо избрать. Ну, хочу доложить о том, что от Республики Калмыкия, от Калмыцкого республиканского отделения КПРФ, значит, членами Центрального комитета избран два человека и кандидатами члена Центрального комитета партии еще два человека. Ну, mm -hmm. кандидатами члена ЦК, значит, избран я как первый секретарь, значит. И еще молодой представитель наш Наранова Данара избрана. Кандидатами Центральный комитет партии избрана Балаклиница Людмила Ивановна. И депутат народного хурала, секретарь Республиканского комитета партии Горяева Мигмир Бимбеевна. Я так думаю. Ой, прошу прощения. Мигмир Горяевна, прошу прощения. Вот мы поработали в принципе плотно значит, на съезде. Съезд прошел, Это был первый этап съезда. В связи с тем, что в сентябре 2021 года у нас состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Значит, вот 23-24 июня состоится очередной второй этап, который будет выдвигать значит, кандидатов от коммунистической партии Российской Федерации, значит, Государственную Думу, mm -hmm. да, которая состоится, значит, как я сказал уже 19 по -моему, сентября 2021 года. То есть ну, уже в июне, 24 июня решится, как, как какой кандидат пойдет от Да, конечно, конечно, да, уже решится, определится и все остальное. Ну, по списку, значит, мы долго советовались и в принципе. Мои коллеги, соратники, предложили, чтобы в списке от компартии, то есть это будет значит, территориальный список, от компартии Республики Калмыки, значит, республиканское отделение, значит, предложили мою кандидатуру. Значит, плюс к тому, значит, мы имеем право до трех человек выданных территориальный список. Поэтому у нас еще будут в принципе, два человека. Это молодые совершенно люди которые пришли в партию совсем так скажем, недавно, 2-3 года назад, но уже заявили себя на политическом небосклоне нашей республики довольно-таки громко, и в принципе их знают, они признанные лидер общественного мнения, и на сегодняшний день, я думаю, что меня и поддержат коллеги мои, значит, члены республиканской комитета партии, чтобы мы этих людей дополнительно в список добавили, и они будут представлять, скажем, вот такое... Молодую нашу поросль, которая в в будущем будет работать и возглавлять, по всей видимости, и республиканское отделение Компартии. Но это еще не окончательно, да? По сути? Нет, конечно, не окончательно. Я думаю, что мы уже где-то числа 12 июня полностью сформируются. На сегодняшний день идет обработка материалов. Дело в том, что существует порядок у нас партии, значит, Тех людей, которые выдвинуты, условно говоря, это до 7 человек у нас, как в этом году было 7 человек, мы их предварительно проверяем. То есть у нас идет проверка сперва здесь на уровне первичных партийных отделений, значит, так, районного комитета партии, республиканского комитета партии. Мы проверяем все документы, значит, подходим более тщательно, вы знаете, что по новому закону значит, подбор кандидатов, по тем рекомендациям изменились подбор документов. Там дополнительные вы знаете, с учетом борьбы с коррупцией, значит, указом президента в отношении борьбы с коррупцией, значит, много внесено дополнений в закон. Поэтому нам более тщательно необходимо подходить к кандидатуре. И, естественно, конечно, мы не хотели бы, чтобы в период, когда будет регистрация, появились какие-то незначительные, да, будем говорить такие промахи. Заполнение документа, естественно, конечно, что это может повлиять потом на регистрацию. Основания для отказа. Да, могут быть да, основания для отказа. Поэтому мы очень тщательно к этому подходим. Я хочу сказать, что из семи э, человек, которые мы в общем, подбираем, значит, уже два человека мы, мы уже, так сказать, от, отсеяли в связи с тем, что у них есть проблемы, будем говорить так, и в документах, и в остальных делах. Поэтому пять человек осталось. Более того, я хочу сказать, что у нас дополнительно рассматривается еще плюс два человека, которые не являются членами партии, не являются, да, но это в рамках того, когда партия, вернее республиканское отделение, предложила, расширить свой список и рассмотреть вопрос. Это в рамках единого кандидата, да, uh -huh. рассмотреть вопрос некоторых э, кандидатов, которые, в общем-то, предложили нам. И мы, в принципе, предварительно тоже рассматриваем это дело. Ну и вот на съезде, вот буквально когда прошел вчера-позавчера, значит, там были выдвинуты еще кандидат Но я хочу вам сказать, что те эти два кандидата, которые мы рассматриваем, uh -huh. они попали в, список. попали в список. Ну давайте, раз уж мы заговорили о съезде. О едином кандидате мне бы хотелось задать такой очень много разговоров по поводу единого кандидата очень вы неоднократно, неоднократно уже заявляли о том что компартия готова пойти на объединение на объединение с иными политическими партиями с общественностью в рамках движения единого кандидата Вот сейчас на сегодня да на, на конец мая начало июня какие у вас договоренности что там, к чему пришли вообще. И вообще идея самого выдвижения единого кандидата реально, вот мы в нынешних реалиях, вы как оцениваете как лидер партии, как политик? А, верили ли я, то будет да, единот и нет? И нет. Договоримся, Конечно, договоримся. для меня, я человек, который значит, уже давно значит, занимаюсь политикой, более 20 лет, значит, я человек, который знаю, что это такое. Почему? Потому что нам приходилось этим работать. Я могу привести пример 2008 года, когда мы избирали хурал 2008 года, значит, тот созыв. И тогда нам удалось убедить значит, людей, что нам, нам необходимо, нам необходимо значит, предоставить места вот в списках Компартии значит, тем людям, которые ну, по тем временам являлись лидерами общественного мнения. В принципе, имели за собой определенный слой людей, которые за них голосовали. Значит. У них были свои какие-то убеждения, которые были сходны с нашими, так скажем, да, мы шли в одном направлении, да, они близки были по нашим, значит, по программам документам, по требованиям, которые мы хотели бы сделать, по тем законодательным инициативам, которые мы хотели бы привести в Народном Хурале. Нам тогда, да, удалось тогда впервые из 27 депутатов Народного Хурала провести 7 человек по тем временам по крайней мере это было больше двадцати пяти процентов и вообще в российской федерации по тем временам чтобы коммунисты были мере такой вес в собраниях представительных органах такого не было вот у нас то есть, есть пример когда мы можем начать объединиться. объединиться значит ну, тогда нам пришлось ради того чтобы нам э, прошли да, пришли к нам те люди которые мы хотели бы видеть мы тогда принимали решение, значит, с Геннадием Конституционным Фибаторием. Мы вдвоем с ним сняли свои кандидатуры в пользу тех молодых людей, которые, в общем-то, пришли к нам уже, скажем, дополнительно. Ну, я считаю, это, это практика нормальных э, довольно-таки. И, в принципе, и на следующий день можно этот вопрос, так сказать, порешать. Ну, там чуть, чуть разница большая, Николай Юрьевич. Там вы вышли списком в хорал, а здесь единый кандидат смогут... Нет, же... Я имею в виду не в плане единых кандидата. я хочу сказать, что наработки, наработки объединения, значит, то есть э, те, э, скажем так, да, подходы, чтобы объединиться, у нас есть, мы знаем, как это делать. Вопрос другого характера. Дело в том, что это выборы федеральных э, органов. Поэтому здесь все партии работают. И есть, конечно, нюансы какие-то. То есть мы, например, если условно говоря, я если мы договариваемся, по одному натуру, по кандидатам, и каким-то образом я еще могу объяснить на уровне, федеральном уровне, значит, центральному органу партии своей, о том, что это необходимость есть, с учетом того, что ситуация так сложилась в республике Калмыкия, значит, так мы сегодня должны объединиться, и, в принципе, мы все прекрасно понимаем, что каким образом делать. Но дальше это у нас, в принципе, и идет, потому что каждый защищает свою горку, там, говорим, да, свой бугор. И, в принципе, мы начинаем разъединяться в этой ситуации. Сегодня у нас ситуация сложилась таким образом, что мы должны стиснуть зубы, закрыть глаза на какие-то там внутренние вещи, амбиции. может быть, даже личные амбиции какие-то, и прийти к единым мнению. Но у нас есть такие, значит, по крайней мере, я считаю, что есть у нас возможность для того, чтобы прийти. Конечно, я не думаю, что, например, это будет единый кандидат, условно говоря, там, Единая Россия, значит, и коммунисты там от всей оппозиции будут выступать один. Это вообще было бы великолепно. Конечно, я думаю, что будет кандидат от Компартии, как он будет объединен или не объединен, я не знаю, например, на сегодняшний день, хотя предпосылки к этому есть. Второе, значит, какая-то партия по всей единстве выдвинет. Я думаю, что, наверное, человек 5 по одному единому кандидату, наверное, выдвинется. В том числе там и спойлеры будут, ну, это уж так сказать, от этого никуда мы не денемся. Поэтому ну, я считаю, что время есть, и у нас есть предпослуги тому, чтобы мы могли выдвинуть его. То есть это необходимость. Да? На сегодня в нынешних реалиях единый кандидат это необходимость. Ну... Можно, так сказать. Мы, это не то, что необходимость, это просто уже время так, таким образом подошло, mm -hmm. что решать э, вопросы необходимо значит, вот, вот именно таким образом. Мы должны единый кандидат все на него отработать, чтобы он выиграл, прошел значит, э, вот этот высший орган законодательного нашей страны, и там чтобы он представлял не кучку каких людей, да, не партию какую-то одну, а чтобы он представлял действительно широкий слой населения, который сегодня просто уже находится на грани, будем говорить, да, человеческих возможностей. Почему? Потому что, представьте, 2020 год засуха, пандемия, значит, так и чем все остальное. Это в принципе, моральные такие значит, силы людей просто подрывают. Я видел значит извините фермера, мужчину 45 лет, значит, так, который чуть бы не рыдал, когда скот дох у него, значит, так и в принципе условно говоря со 188 крупного рогата скота, он остался у нее 72 головы, осталось значит, и они стоят в хлеву, будем говорить так, так. Ну вот посмотреть просто без слез нельзя. Они тоже доходили и все. Ну вот представь себе, я говорю, вот почти к этому шел, условно говоря, 3-4 года. Хотел лет. купить квартиру, значит, детям, да, там там самоостаться, дальше развиваться и все такое. 5-3 ну, года точно я говорю, вот ничего как не покупал, только вот занимался вот этим, вот, э, крупно рогаться, вот закупал. Конечно, для него это вот, скажем, действительно... такая Вот когда вот народ... Население, да, общественность узнает, какие сроки, когда вот э, как крайний срок для объявления, когда вы договоритесь, когда мы поймем, кто у нас идет единым кандидатом. Вот, чтобы людей как-то сориентировать, я хотел бы хотел узнать. Вот, как... 25 числа? 25 июня, последний день, когда. Нет, вот да мы... Что? Мы, мы уже объявим. До 25 мы объявим, кто единый да, кандидат. Да. Угу. Спасибо, Николай Владимирович. Знаете, вот раз уж мы уже заговорили о нынешней ситуации, наш нынешний глава республики работают два года. Два года, за два года отчеты в народных уровнях не предоставляют. Но мы все видим, да, видим из социальной сети, из Инстаграма того же. Мы видим ну, все новостные ленты, вы как за, знаю, все, все в силу занимания своей должности знаете о некоторых процессах. Ваша такая короткая оценка деятельности главы правительства. Вы сейчас говорили о пандемии, о засухе. Вот, хотелось бы немножко чуть расширенно послушать четко, вот так вот, по итогам работы двух лет, ваша оценка деятельности. Оценка деятельности правительства и главы. Ну, я буду короток да, uh -huh. взять на принациональные программы, соответствовать национальным программам, мы должны были ждать. Ряд э, объектов социально-культурного назначения. Ну, я могу сказать, в декабре месяце 2020 года из всех, всех объектов, которые значит, были, э, должны были сдаться, сдали только детский сад значит, с поселки Приманочки Бургарского района. Угу. Все. У нас до сих пор э, не сдан детская поликлиника, школа в Троицком, малодерпетом значит, корпус, Одесса, учебный корпус, значит, в то есть этих объектов очень много. Я более того скажу, вот тот объект, детский сад в, в Целы Троицком, который мы сдали, сегодня он стоит закрытый в связи с тем, что он находится в аварийном состоянии. Значит, ну я не скажу, что в, в этом плане там вот, как бы виноват там глава или кто-то такой, значит, так, но дело в том, что это говорит о том, что контроль за вообще за строительством ни инспекции государственная, которая обязана, ни другие значит, контролирующие органы они просто не ведут и в принципе вы представьте себе на федеральные средства вложив такие огромные средства значит так, мы получили объект который сегодня не работает у нас есть проблемы значит, по школе девятого микрорайона вы меня извините но на сегодняшний день там вопросы есть и коррупционная составляющая и так далее и так далее и так далее. Ну я хочу сказать, это не упрек, значит, так, да, главе республики и все остальное. Я хочу сказать, дело в том, что у нас нет стоящей, нормальной, работающей, исполнительного уровня, то есть правительство республики Калмыкия. Вы же видите, что там творится, значит. Одни приходят, другие уходят, значит, и в принципе непонятно. Сегодня работает министр, не работает министр. Если министр приходит, значит, вот, я не хочу называть там фамилии, на мероприятии, значит, так, посидев, значит, уделив там 5 минут, значит, потом встает и уходит, значит, так сказать, там, на другое мероприятие, на то мероприятие, которому на общем-то и не должно быть, это в общем-то не ее профиль, и она, в принципе, так сказать, должна заниматься совершенно другим, значит, своим министерством там, или же том, тем сектором, который, значит, направлением, которое здесь. Определено председателем правительства республики Алмеки. К сожалению, у нас так сегодня не получается. Вот. Сказать, например, о профессиональной пригодности тех людей, которые okay. сегодня приходят и работают, значит, ну, трудно сказать. Вообще, я не понимаю, каким образом вообще идет подбор расстановка кадров. Это довольно-таки очень сложная работа. И, в принципе, человек, который в общем -то, не знает, каким образом это подбираются значит, люди какое направление они возглавлять, значит, Это очень сложная работа. Но у меня, например, сложилось, что на сегодняшний у нас например, исполнительный орган как таковой, и он не существует. Все идет как-то в разброс, какие-то отчеты идут, они идут, не идут, вообще каким-то образом непонятно. На сегодняшний день я могу сказать так. Оценка какая, например, по итогам 2020 года? неудовлетворительная, ну, конечно. Мы сегодня столько в 2019 году на, себе, на себя взяли обязательств, ну, я имею в виду глава и исполнительный орган. Столько приезжало у нас, значит, половина правительства Российской Федерации перебывало здесь, так, столько было обещаний, но, к сожалению, на сегодняшний, как бы скажем, вопрос, если скажет, а что, что в итоге-то? Пока ноль. Почему? Потому что 7,5% питьевой воды процентов населения питьевой воды, которую снабжала, он так и с 7,5 процента, значит, питьевой воды, в принципе, на сегодняшний день нигде, как было, так и его и нету. Групп, значит, Никибрусь групповой он не сдан, значит, и, и до сих пор стоит он. Ну, вот, да, 72 миллиона якобы Мишусин, когда приезжал, премьер-министр э, Российской Федерации, значит, они выделены, сейчас идут какие-то... Э, Экс Экспертизу какую-то делает. То есть на у, нас, у нас получается, что, в общем-то, стоит вопрос, быть этому э, кибергульскому водопроводу или не быть. Вот и весь вопрос. Более того, вы знаете, что заморожен водохранилище или mm водохранилища -hmm. водохранилище на сегодняшний день, да. То есть, у нас получается, мы водой будем обеспечены, а у нас, наоборот, получается, что мы, наоборот, закрываем эти э, э, и строящиеся, закрываем водохранилище, например, и водовод, который построили, Стоит под вопросом, будет ли он сегодня работать или нет. Никибурульский район, вообще я хочу сказать, что он сегодня водоводом пользуется. У меня вопрос вообще возникает. Кто вообще разрешил эту воду использовать, да? использовать и как бы продавать или население республики Калмыкии? Они же ее употребляют в пищу. Хотя, значит, Роспотребнадзор... Роспри... Пишет, что это вода техническая? Непригодная. для использования. Ну, конечно, она непригодна. Но у нас например, в школе, например, из нее говорят, и сегодня горячее питание готовят, и люди дают. я говорил, что делать вообще? Там же, понимаете, она без, вода идет без очистки. Но там тяжелые металлы. Плюс там вопросы, химический состав совершенно непригоден для того, чтобы, например, его использовать да? скажем, в пищу или каким-то образом. Но, тем не менее, это есть, и в принципе, люди об этом прекрасно знают, в том числе и глава, и все контролирующие органы. Значит, ну, пока вот так вот стоит вопрос на сегодняшний день. По Приютинскому району, сколько лет идет, значит, поднимает население Приютинского района о том, что, например, когда будет эта вода. И в советское время был этот вопрос, поднимался, к сожалению. И на сегодняшний день, до сих пор вопрос не решен. Хотя говорят, ну, уже 30 лет прошло, кстати, когда мы живем в, в, в вообще обновленной стране, в новой в России живем. За 30 лет вопрос можно было решить? Не решается. Вот э, к чему я хочу сказать. Э, вот, на сегодняшний день не, не народ, а просто э, власть взяла на себя обязательства, Взять, например, по индивидуальному программе развития республики Калмыкия и в плюс 9 национальных проектов, в которых мы участвуем, по ним проблемы, большие проблемы. И сегодня, может, по-видимому, по поэтому значит, глава республики не идет в Урал отчитаться за два года, которые он проработал, значит, и правительство его проработало. Может, поэтому он не хочет идти? Потому что вопросы возникают, как дальше жить? Как мы будем уходить с этой ситуации? Вы знаете, сегодня усугубляется а, проблема, значит, по сельскому хозяйству опять. Вот, То есть у нас взять, что да, да, Если взять, например, Ченземенский, Лаганский, район в том числе, значит, так, и вообще взять восток нашей республики, вот там катастрофическая ситуация сложилась. С пастбищами. Да? С пазбищами, в том числе, значит и по во поводе тоже вопрос там стоит, засуха идет. Сегодня министр э, Минприроды Республики Калмыкии э, Стасий доложил о том, что идет обмеление Малманыч Гудила, обмеление идет, и она большое идет обмеление, там же гладь, гладь зеркала очень огромная, и в принципе она может повлиять на то, что, например, те э, водоплавающие да, птицы, которые гнездятся там, они подходят к тому, что вполне возможно, что они исчезнут, то есть им негде миграции. будет. Миграция. Да, потому что мигра... не, ну, там не миграция, там есть миграция mm -hmm. и плюс э, и те э, значит, э, птицы, которые находятся там вообще, ah, да, yeah. конечно, они там живут, вводятся, вводят там, и, в принципе, это ареал обитания их. Mm -hmm. вот, поэтому я считаю, что в этой ситуации необходимо ставить вопрос перед федеральными органами, значит, так, перед контролирующими органами, как быть вообще дальше? Вот. Не сидеть, ну, вы знаете, если, например... Это случилось так, как с озером Сарпа, да? Это да. такая ситуация, как в озере Сарпа, да. да. да да там, в принципе, проблема такая же, например, что водоподачи нету, значит, так. То есть, таким образом она может обменять полностью, вообще его вот. По ситуации с поголовьем вы владеете информацией? Ну, как вот по ситуации? Я могу просто в э, Росстат, вернее, Подал документы, у нас мы значит, 40% потеряли поголовье. Из общего числа? Из общего числа, да? да. Как КРС, так и... Ну, я имею общее где-то 40%. значит, Я не могу точно выделить цифру значит, по... Там же идут индивидуальные, значит, так, то есть население, да, плюс, значит, идет КФХ. КФХ идет и общественное поголовье. По общественному поголовью, значит, то, что он определяет, мы потеряем 40%. Ну, в пределах, значит, там 38-37, где-то идет крестьянский веромохозяйство, значит, лу, немного намного лучше, конечно, в индивидуальных э, этих, подворьях, где личный скот находится, там немножко лучше, потому что. Ну, там не, не, не падеж был, а, а там просто, просто избавились от скота во время э, значит, 2020, зимовку 2021 года. Просто продали и все. Вот таким образом. А так выходную поголовье таким образом сократилось, конечно. Каким, вы представляете, чтобы нарастить это поголовье, нам необходимо, нужно будет на сегодняшний день, даже общественно поголовье. это примерно где-то 3-4 года. Чтобы восстановить? Чтобы, чтобы восстановить. восстановить, да, чтобы восстановить. И это же надо, за ними все должно, мы будем это, это, поднимать поголовье, значит, сразу идет, значит, кормовая база и так далее, и так далее. А у нас засуха и засуха, и плюс тому, что у нас, значит, Чаграя станет на капитальный ремонт, как вот обещает. Значит так, о том, что Чаграй возьмут на капитальный ремонт, ну, вы же понимаете, что там же опять будет спад воды в связи с тем, что его закроют на капитальный ремонт. Ну откуда он нам еще поступление воды ждать? Угу. Согласен. Надо к этому готовиться. Вот 29 девятого позавчера, позавчера, двадцать мая прошел съезд от калмыцкого народа Чугом. Вы там присутствовали по официальному приглашению организаторов. И я бы хотел бы ваши комментарии по данному поводу услышать, поскольку я вот считаю, то, что съезд Рад Колумбийского народа, вот, который был попрошен, это является, наверное, следствием тоже нынешней ситуации в республике. Неравнодушные граждане решили собраться, и достаточное количество человек пришло. И были такие серьезные вопросы для обсуждения. Ваши комментарии, ваша оценка на съезда Поскольку вот нас с Максимом привлекли же за организацию данного мероприятия. Yeah. И я слышу. А пока тюрьму не пройдете, революционерами Истина. не станете. Ну и мы это понимаем, мы нормально относимся. Я... И вот в ходе этого мероприятия и перед этим мероприятием было очень много критики в адрес того, что якобы мы. Опять же, по национальному признаку идем, что мы националисты, идем против федеральной власти, там что-то такое-то, да, что на самом деле ну, не так. Да. Мне бы хотелось бы вот именно в этом русле, ну вообще в общем в этом русле, как, вы, вы же там участвовали, вы там сидели, вы все видели, смотрели, как вы прокомментируете вот, данные положения. То, то что ну, съезд был объявлен и он в принципе состоялся присутствовали делегаты я например посмотрел и по моим прикидам, около 200 человек присутствовал из них на 170 человек Делег... примерно делегатов было mm -hmm. вот но съезд прошел в рамках объявленной повестки дня а вот вы сказали перед тем как вот задали вопрос почему он произошел но я думаю, что почему произошло, там на съезде был дан ответ, в связи с чем это первый вопрос, и второй вопрос, где было поставлено, например, о той ситуации, например, что первое, это необходимо, значит, рассмотреть вопрос уложения про Конституцию Республики Калмыкия, значит, пересмотреть его, в связи с тем, что там есть много вопросов, да, действительно, в степном уложении в нашей Конституции есть, значит, много вопросов к нему и естественно конечно его необходимо дорабатывать вводить на такую плоскость в связи с тем что у нас произошли изменения значит и в конституции российской основной конституции российской федерации нашей вот поэтому необходимо делать те предложения которые были на на съезде значит я считаю что необходимо их учесть посмотреть Потому что там действительно были Актуально. нормальные, актуальные вопросы, по которым мы должны будем все это делать рассмотреть. рассмотреть. Конечно, желательно, перед тем, когда будут идти, если уж по, по нормальному все это делать, необходимо провести референдум, ничего страшного, нет. Мы можем провести референдум и значит, 19 сентября 2021 года по нашей Конституции внести дополнительный вопрос, значит, так рассмотреть и в принципе я считаю что это будет в общем-то довольно таки правильно А потом его принять этот новый, новую конституцию вернее заполнением изменением значит, конституции ну и знаете что хочу сказать вот на там написано уложение там и все такое Ну, это естественно конечно дан моде было когда в 90-е годы значит первый президент значит он таким образом хотел оставить следство и все остальное у нас есть э, один, одно название, Конституция Российской Федерации. Значит, я считаю, что она, если мы считаем себя государством, республикой, значит, у нас должна быть конституция, а не, не уложение там, что... Хотя, в принципе, она, в общем-то, и, и не мешает ну, ну, этому. Да. Да. Что касается по второму вопросу, значит, там о том, что социально-экономическое положение в республике Алмакия и все остальное, значит, ну, там были озвучены цифры. Были цифры озвучены, некоторые некорректные, например. Ну и что? Они, ну, они озвучены. Я считаю, что как человек знает, он об этом и говорит. Это ничего страшного нет, ее можно подкорректировать. Хотя там грубых таких нарушений не было. Во время выступления, да, я услышал, например, были выступления... Такого характера там. Я бы не сказал, что там сепаратизм там, да, проникнут этим всем делом. Нет, конечно. Просто люди, которые выступали, немножко не знают фабулу от этих это Во-первых, как закон принимался, потом, как закон исполнялся, значит, и как в каком состоянии этот закон к исполнению находится в сейчас в настоящее время. Значит, есть вопросы, да, мы говорим, если, например, в законе написано, что нам калмыцкий народ необходимо реабилитировать, в том числе и территориально, значит так, вот, ну, а почему нет, это же закон, да. сегодня люди об этом говорят, но они же с палками там, с вилами не бегут, они просто говорят, мы хотим, чтобы этот закон выполнили. Ну Тогда нам необходимо объяснить людям, что на сегодняшний день в той части этого закона, где значит, территориальная реабилитация, наложено табу. То есть до какого-то определенного времени этот вопрос, чтобы не поднимался. Но это вопрос касается двух районов, которые сошли в состав э, Астраханской области. Ладно, допустим. Но у нас еще есть споры, э, почти по нынешней по, ситуации. По ситуации у нас есть споры 390 территории. тысяч гектаров который, значит, с учетом в 2015 году, значит, комитет картографии, там, землепользования, значит, по-моему, номер 645 или 688, я не помню сейчас, где, значит, к территории, территория, значит, Нарахудыгского муниципального образования, значит, пределок там 300 более гектаров, значит, тысяч гектаров, входят в состав, значит, и Бергинского, Есинского района пределах, по-моему, там 60 тысяч гектаров, значит, Бергинского То есть 390 тысяч гектаров спорных на сегодняшний день. Они в соответствии с законом, в соответствии, значит, кадастровым законодательством, которое есть, значит, земельным, так, угу. земельным вернее, законодательством, так, они определены значит, 08 и все кадастры номера определены значит, за приказом республики. за республики Калмыкия. Там вообще вопрос никаких нет. Но, к сожалению, например, может быть, с одной стороны, руководство надеется так сказать, на добрососедские, дружественные значит, отношения со страханской областью, считая, что Страханская область Считаешь, в Астраханской области сама должна каким-то образом все это сделать. Ну, на мой взгляд, конечно, если уже в течение значит, такого большого времени, 30 лет, мы не смогли прийти к какому-то знаменателю, необходимо, конечно, поднимать этот вопрос на уровне значит, суда. Значит, у нас есть суд. Так. Второе, значит, если необходимость есть такая поднять на уровне значит, двух регионов, может создать согласительные комиссии с привлечением федерального. регионов. Да, необходимо начать диалог. Это в первую очередь. А так вот выпады делать, как это делают, например, некоторые и депутаты на, со Страханской области и федеральное значение меньше в виду. То есть они какие-то выпады делают в отношении, с учетом того, что, хотя есть документ, федеральный документ, да, в котором четко и ясно расписано все. И с нашей стороны есть выпады такие делаются. Я считаю, что это необходимо, необходимо договориться, начать диалог и прийти к какому-то знаменателю. Я, например, считаю, если, например, они признают наши земли, отдать им в аренду, как это было ранее, значит, условно говоря, на 49 лет, пожалуйста, арендуйте, платите арендную плату, значит, вдобр разместите, значит, каким образом необходимо пользоваться в соответствии с российскими законами, и все. Но вы признать, должны признать, что это наши земли, значит, так относящиеся к, к республике Калмаки. И все. Вот Друга, да, были, да? Друг, да это, же, это же нормально. Хотят они там размеры, ради бога, потом вы можете его продлевать. Нет вопросов. Там просто необходимо в этом, как его в договоре или соглашение будет, просто расписать, что вы имеете право на пролонгацию там, или еще что-то. Но на сегодняшний день схватиться и сказать, что это наша земля и размещать на чужую территории да, какие-то и хозяйственные потроки давать в аренду и все остальное, это же непозволительно. Mm -hmm. И мы как-то к этому относимся, так вот, лояльно будем говорить, да, чувство, что мы все-таки соседи, добрые, когда-то была, значит, общая наша земля и все остальное. Ну, я считаю, что необходимо переходить более, так сказать, Делого, на, да, да пар партнерству и на уровне законодательного уровня необходимо приходить к какому-то согласию. КПРФ, фракция КПРФ готовы вопрос да, поднять? на Если, например, будет завтра поручение нам, чтобы мы каким-то образом да, да, начали заниматься, мы, конечно, будем заниматься, почему бы нет. Мы готовы и на сегодняшний день по законодатель... в рамках законодательной инициативы, значит, мы готовы выйти на своих коллег на Астрах... в Астраханской области, значит, чтобы они понудили, да, будем говорить, правительство, наши исполнительные органы, понудили выйти, значит, на... выйти на диалог какой-то. Угу. Владимир на съезде прошедшем был еще поднят вопрос о списке, о списке кандидатов на выдвижение Государственной Думы для дальнейшего ведения переговоров с, ну, с несколькими политическими партиями. Туда вошли 9 человек. Вы из списка знаете, как вы... Ну Я так, примерно. Как, как, как, как данный момент прокомментируете и как относитесь к вы, вы вот начали говорить? Начали ну, я хочу одно сказать, что список достойный. Список достойный, в принципе, все этих людей я знаю лично, значит, с кем-то я нахожусь, скажем так, вот такие дружеских отношения, с кем-то по работе, кто-то у меня является моим сторонником, будем говорить так, да кто-то, значит, по другим общественным работам, да, общественной работе мы, значит, знаком. Список достойный, необходимо просто посмотреть, от каких партий они будут выдвигаться. Потому что для меня, например, я думаю, что будет, условно говоря, два человека, которые выдвинутся, и мы, в принципе, уже будем знать. А тут выдвинули, значит, столько людей, и, в принципе, Значит, как, ты, как выбирать, вот что мне в этом отношении делать, я даже не знаю. Может, потом, естественно, конечно, тот Конгресс, того, да, же. или кто, да. как это там избрали, значит, они там соберутся и как бы там, ну, будут рассматривать этот вопрос. На сегодняшний день, потом же вы меня извините, вы список подали, значит, кто должен пальцем кнуть это партия, которая будет да, избирать? Или же, например, Конгресс, или как там комитет будет это определять? А если, например, Конгресс э, скажет, вот этот будет, а партия скажет, не, он нам не нужен. Нет, но это будет. в ходе переговора да. мы уже Тогда, да, необходимо. Я докладывал конечно, по этому вопросу, и мы говорили о том, что в ходе переговора будет решаться из девяти человек кто-нибудь. Нет, конечно, необходимо, чтобы все-таки да, был единый подход к формированию значит, списка, или же, например, к единому кандидату. Надо посмотреть. И вообще, конечно, те, те партии политические, которые будут готовы выдвигать, мы должны все собраться. Mm -hmm. Чтобы потом не было, например... А мне не было, я, например, не слышал, я за этот кандидат не буду голосовать. Раз мы говорим о кандидате, который должны поддержать mm -hmm. все, mm -hmm. значит, мы должны прямо там, то есть на берегу договориться и подписать соглашение о том, что мы будем ему помогать заниматься, значит, так и не только и на контроле там и во время значит, предвыборной кампании. А иначе как? Спасибо, Николай Владимирович. Николай Владимирович, вот уже вот скоро будет год, в июне, в июле, как создана депутатская межпрофессионная группа. Оценка ее деятельности с вашей стороны. Хотел бы услышать. Я спрашивал, ну вот он сорзли, сейчас спрашивал, и вам такой же вопрос задаю. Вообще, конечно, парадоксально, что. В, в, в Народном хорале Республики Калмыкия есть три фракции. Uh -huh. И в то же время создается межфракционная группа. Uh -huh. Вообще, конечно, по природе оно, ее так не должно быть. Uh -huh. То есть, если, например, сказать, если попасть, то какое-то аномальное да, какое явление вообще, в принципе. Но, к сожалению, например, вот так произошло, что в республике у нас и с исполнительной властью с высшим должностным лицом республики, да, главой республики Калмыкии, произошли какие-то недопонимания. И сразу хочу сказать, не с нашей стороны, не со стороны Народного Хурала. Мы всегда считаем, что необходимо работать, если вас избрали значит в какой-то орган, условно говоря, или назначили, да, вы, естественно, должны перед тем, как, перед тем, как идти туда, значит, вы должны подумать, как вы там будете работать, чем вы будете заниматься, значит. Если вы туда пришли и сразу, значит, заняли место, значит, что вы все время будете критиковать, и все то, что вы делаете, это все плохо, значит, лучше не идти тогда. Тогда, если вы критикуете, то вы сами знаете, система какая она. Предлагайте конструктивно какое-то решение, если ты критикуешь, если ты там считаешь, что это неправильно. Предложи другое, правильное, например. Поэтому в, в этой ситуации, значит, как бы отношения, взаимоотношения, будем говорить, между главой и народным хуралом, вот произошел такой казус. И два года это все продолжается. Значит. Вы, я даже не буду повторяться, мы уже об этом перед этим сказали. Значит. Непонятно, в чем не правы депутаты народного хурала по-моему, те законы, которые предоставляются все э, инициаторы, значит, и, и, и, которые имеют законодательную инициативу, они принимаются, и никаких, даже с нарушением принимаются. Я, иногда, бывает такое, что приносят значит, за два-три за дня эти законы. Значит. Но мы принимаем, потому что нас убеждают, говорят, необходимо значит, там все это делать. Приходится ночами людям работать, аппарату для того, чтобы, например, подготовить документы и все остальное. То есть мы идем всегда навстречу, у нас нет никаких проблем в этом отношении. Такие, ч, что случилось, почему, например, глава не хочет работать с этим хуралом, ну, не знаю, мне, например, непонятно, почему. А межфракционная группа создалась именно вот в, на этих противоречиях. А, просто люди, которые, я хочу сказать, ладно, там, коммунисты, там, справедливо-россы, да? Да, Даже понятно. Но к нам пришли люди, э, которые, Жизнь, в общем-то, да, ну, я не хочу говорить с Агларой Александровной, да, Бакина, да, первый заместитель, руководителя фракции была. Чем она не угодила? Что она не сделала неправильно? Вообще непонятно. Просто полностью не подходишь. Человек. Да, не подходишь и все, и уходи. Вот такая, вот такая позиция. Но у меня извините, с человеком фракция, опыт работы, значит, у него, у нее никогда не возникали там проблемы с коллегами, там, с правительством. Ну, до этого был, значит, да. Председатель с нами заместитель Вообще никогда не было, это был четкий, ясный подход, в взаимоотношения, конструктивные и все остальное. Ну не знаю, почему эта глава посчитала, что не так. И тогда значит, мы не переходим, не я, например, в праведливую Россию» или в «Единой мы остались при своих позиции, но, да, мы остались все при своих позиции, например, и, но мы тогда решили, что нам лучше, легче будет создать межфракционную группу, и совместно, например, какие-то решения принимать. И убеждать остальную часть наших э -э, депутатов Урала о том, что не то, что принять, а надо Необходимость. посоветоваться. Необходимость. Необходимость такая есть. Не. Посоветоваться, давать посоветоваться. Как лучше будет для того, чтобы, например, и для населения, и для работы, и для правительства, значит, и в том числе значит, для главы, как какие законы необходимо изменить, сделать. Вот, например... Коммунисты предложили значит, муниципальный фильтр снизить на 5 до 5%. Все согласились, все нормально. В, значит, на комитете, в день комитета приходит значит, письмо от администрации главы республики. Они написали, что 7% необходимо. Ну хорошо, давайте 7% принимать, до 7% снизим. Приняли на комитете, приняли, значит, на заседание Хурала, документ был подписан, отправлен на подпись главе республики Калмыкии. Я еще один момент хочу сказать. Дело в том, что за этот, комит... за этот до 7% голосовали все до одного единороссы, Коммунисты и межфракционные группы против проголосовала. Почему? Мы за 5% просили. Не ну, да, они... Они... Единая Россия предложила 7%. Она сама проголосовала за этот процент и отправила на подпись в главе. Глава не подписал, вернула обратно. Оказывается, говорит, не вовремя подняли. Ну, там часто разбирается, вовремя, не вовремя, вопрос не в этом, значит, так. Ну, тогда получается, у них там вообще разноброс шатания какой идет разброд, вернее, шатания идет. То есть администрация по себе, глава сам по себе, значит, а хурал, фракция, вернее, Единая Россия, сама по себе получается, так же ведь, да? Mm -hmm. Ну как это так? Все согласились, подписали, пришли, а глава сказала, я не буду подписывать и все. И, к сожалению, до сих пор она висит в воздухе. То есть не висит? Да, сам... ну да, ну да, ну сейчас, я не знаю, сейчас вот будет, 10 будет сессия. По если там какие-то вопросы, мы, наверное, поднимем этот вопрос. Почему до сих пор не рассмотрим? Потому что существует время же. Вот. Поэтому я считаю, в этой ситуации, значит, вот, вот почему межфракционный круг создан? Вот же бардак, где идет. К сожалению, не должно быть так. Мы должны идти в одну сторону. Есть разногласия. Необходимо сесть за стол переговоров, да, в диалоге да. решить, например, давайте, может, передвинем. Или давайте мы так вот предлагаем. Мы тоже не, уме, не, не, не, не согласны, потому что упереться, например, и сказать, вот сегодня будет так, и мы, мы хотим так. Да нет, конечно. Если, например, с нами в, вступая в диалог, значит, мы готовы значит, рассмотреть любые альтернативные предложения, которые оппоненты наши предлагают, и я думаю, что это правильно, так и должно быть. Да, что решается в Конечно, конечно. И никто не... Я хочу сказать, дело в том, что у нас так и было. Мы в прошлом созыве, в этом созыве, я хочу сказать, согласовав между всеми фракциями, Компартия приняла семь законов. По вашей инициативе? Да? По нашей инициативе мы согласовали все, мы семь законов приняли. Тогда такого, знаете, очень редко и в других законодательных собраниях бывает так. Потому что мы посмотрели, доказали, что это насущно, не для пиара. Мы говорим, хорошо, ладно, давайте вы можете поднять. У нас есть такое, знаете, решение, да, компромиссное. Если, например, не соглашаешь, чтобы это была фракция или там кто-то из депутатов выдал, мы говорим, идут. давайте комитет выдвинет. Угу. Комитет пусть выдвигает. В принципе, соглашаются все, давайте комитет выдвинет, чтобы там никто там, так сказать, инициатор на себя не тянул. Да. значит приходим. И это бывает, очень часто бывает таким образом. Дело. Но, к сожалению, на сегодняшний день, конечно, немного ситуации изменилась. Мы, в принципе, вынуждены, так сказать, э, ну вот, когда необходимо консолидированное решение кого-то принимать, у нас есть обсуждение. Вот могу так прокомментировать. Спасибо, Николай. не следующий вопрос. Согласно Санну, недавно упомянули ее, возглавила Комитет поддержки Путина в Республике Вы являетесь данным членом, насколько мне известно, данным членом данного комитета. ваш комментарий по этому поводу, по поводу комитета, мы совместно заседали на круглом столе калмыска регионально общество политолог российской федерации где разговаривали непосредственно с лидером данного комитета Хотел бы послушать вещи по комитет да, поите но я вам хочу сразу сказать официально заявить что я членом этого комитета не являюсь. А, не, не являюсь я и, и, и никогда и не соглашался да. на это угу. дело просто там получилось так что мы пришли на как его, на круглый стол, uh -huh. который проводили политологи Нижнего Поволжья uh -huh. да? А там, в принципе, принимал участие, значит, э, этот человек, который возглавляет Путин, я не помню, сейчас как его зовут. Роман Игоревич. Роман Игоревич, да, он возглавлял и, в принципе, нам... Я тогда дал оценку, вернее, не оценку, а сказал по комитету, по созданию комитета, сказал, ну а почему бы и нет? Если э, есть люди, которых сегодня хотят собраться, создать комитет значит, и в поддержку президента Российской Федерации. Ради Бога. Пожалуйста. Так же, как, например, вот сегодня говорят про съезд ряд а, а, а, калмыцкого народа, значит так. А почему нет? Почему не должен вот съезд проходить, когда люди сегодня хотят собраться, выразить свое мнение, значит, так? получить ответ или еще что-то? Нормально. Так же и комитет. Если есть люди, которые сегодня хотят создать его, собраться, значит так, выразить какое-то мнение свое. Может быть, она и противоположна, какому-то мнению, там, официально может быть, да, может быть такое. Но я считаю, не имеет права на это. Поэтому я считаю, комитет должен быть. И если, например, э, насколько я знаю, Сагла Александровна его возглавляет, добрый путь, мы готовы всегда помочь комитету, значит, подставить, сказать, плечо свое, и никаких в этом отношении, значит, противоречий у нас с ними, например, с этим комитетом. Нет. На политическом поприще, например, у нас нету. Следующий вопрос, Николай Ильич. недавно, 23, по-моему, 24, 23 июня мая, впервые да, в Республике Луны, об этом сам председатель правительства Юрий Зайцев заявил, были проведены публичные слушания. Публичные слушания в рамках исполнения бюджета за прошлый год. Вы там участвовали, я там участвовал, задавал вопрос, вы тоже задавали вопрос. Как вам эти публичные слушания? Мое личное мнение, это уже как бы тот этот. Те последствия, о которых мы всегда говорили, вы на заседании народного хурала говорили, о том, что для вот, перед предпринятием бюджета, ну и после его исполнения необходимо, согласно законодательству, бюджетный ход принимать. И для меня лично это как последствия на нашей деятельности. Одни из последствий, положительных последствий нашей деятельности, чтобы открытость, открытая деятельности органа исполнительной власти, вот она здесь и проявляется. Ваш комментарий по данному поводу. Общественное слушание угу, в соответствии с законом о бюджете республики Калмыкина, они в обязательном не, порядке тоже проходят. Поэтому, когда в прошлом году перед принятием бюджета 2021 и 2022-2023, когда был поставлен вопрос, мы коммунисты, в том числе значит, наша межфракционная группа, значит, подняли этот вопрос и сказали, почему значит, не проходит слушание предприятия. Почему? Ростовская область проходит, в Краснодарском крайне проходит, значит, так слушание. А почему у нас в не проходит? В чем дело? Тогда, значит, правительство не смогло быстро все это делать, среагировать и как бы сделать, потому что время ноябрь месяц, по-моему, уже было, вот, или декабрь же, начало декабря было. Поэтому тогда было поручение дано о том, чтобы, например, правительство подготовилось к этому. Мы внесли, по-моему, корректировку в закон. Вот И вот и итог этого, что слушание по итогам 2020 года, значит, мы заслушали. Что, что я могу сказать? Конечно, это хорошо. Угу. Это здорово, что на сегодняшний день правительство открыто, прозрачно говорит о том, как они отработали. Правда, там многие цифры можно, так сказать, обсуждать и рассуждать по них, например, да? Потому что вы знаете, что... Условно говоря, весь бюджет, например, как бы отчитаться по каждой строчке, например, нам необходимо месяц целый будет там слушать и все остальное. В целом, например, я считаю, что, во-первых, я говорю, само слушание положительно оцениваю, считаю, что например, это очень, очень хорошо. Другой вопрос, например, качество, будем говорить, да, вопрос в ответ и все остальное, конечно, нахромает. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день должны все министры присутствовать, все на слушаниях досконально. Потому что там возникают вопросы, значит те, которые, может быть, даже представитель правительства не знает. То есть текущий вопросы какие-то есть, он-то он не, не обязан знать. Значит, он должен поднять и сказать, объясните людям, потому что завтра это будет э, оценено да, на, уже на всей площадке Республики Коломенки. Все будут об этом знать. Чтобы они дошли до каждого человека правильно, а не так, как на слуху, что это там был. Я считаю, что правительство должно присутствовать в полном составе. То есть кабинет, я имею в виду, на этих слушаниях. Вот. ну, я думаю, что эти такие случаи должны проходить не только в республике Калмыкия. Они должны посеместно проходить везде по муниципальным Барного, округам, да. в том числе и городскому округу, иллюстинскому. Э, э, люди должны знать. И потом, на мой взгляд, не надо ограничивать количество людей, которые будут присутствовать. То есть снимать зал такой нормальный, обеспечьте, значит, там вот скажем, все медицинские, да, вот, скажем, предустережения, которые делаются, Роспотребнадзором, надзором, значит, имеется в виду маска, там, еще остальное. А, а так выбирать, там, как это вот на сегодняшний день, как бы считается, хотя я считаю, неправильно, там присутствовали, по-моему, достаточно людей, которые могли, сказать, выразить свои собственные мнение. Ну, там, вот, ты был там, еще mm -hmm. там, был, кем был, ребята были, значит. Да. Не было такого, чтобы мы просеяли. Ну, а то да, я не слышу, было такого, чтобы да. а, а то, то я его, При мне я видел, как говорили человеку, вы вопрос задаете, Бум ну, это же классика. Ну, чего вы там руки-палки? <смех> естественно, конечно, если проект готовило. то у них должны быть несколько человек подготовленных по листочкам зачитать. И все. Но это, не, ну, это нормально. Ну, почему? Да, конечно, нормально, что там должны были задаваться. Потому что я знаю тех людей, которые поднимали, они были подготовлены, конечно. Все. Но нам же дали вопросы, задали. Конечно, нас не никто было. не ограничивал. Мы задавали вопросы, услышали ответ. Другой вопрос, удовлетворены мы этим ответом или нет? Это <смех> уже другой вопрос. Вот. А так, я считаю, что, например, все-таки она дальше должна быть очень подготовлена, во-первых, качественно, а во-вторых, значит, я считаю, что те вопросы, которые будут заданы, разные вопросы, касающиеся, например, работы. Вот, например, там говорили, помните, мол, Николай Ирнеевич, вы там не по теме задаете вопрос. Я не стал входить в дискуссию, да, почему? Потому что все вопросы, которые я задавал, касалось, значит, налогов, бюджета, все вопросы. А там это земля, это вода, ну, и сами понимаете, все остальное. А это все налоги. Поэтому, если кто-то считает, что если я говорю про землю или там, про воду, считает, что это не в рамках значит, бюджета, это глубоко ошибается. Так ну, же? Конечно. И теперь, как бы, по -по после публичных слушаний, на заседании Народного Урала у вас, да, есть. Еще больше вопросов или там где-то что-то может Нет, зачем? мы помнили, мы, мы да, более конкретика да. какая-то что Ну я вот хочу сказать вам один вопрос, там поднимали, помните этот э, Гелюнг наш поднимал, mm -hmm. который был членом общественной палаты, по калмыцкому языку, я хочу сказать, что уже на сегодня вопрос стоит, э, как бы э, готовы рассматривать об увеличении, значит, э, ассигнования, значит, так, Финансирование да, значит, по развитию калмыцкого для языка. Для что касается там значит, учебников, и плюс, что касается, значит, там, по-моему, и капитального ремонта, значит, и вообще по помещению. То есть, на сегодняшний день я когда лично с министра разговаривал, он сказал, я к диалогу готов. Я готов там увеличить это все, почему мы говорит, считаем, что это необходимо делать. То есть сказали, высказались, и на сегодня уже существует четкое ясное понимание, что какому направлению делать. Я в принципе попросил, есть такая возможность в два раза увеличить, например, да. вот Условно, там 11 миллионов, по-моему, выделено, давайте мы поможем говорю, на сегодняшний день, потому что там существует очень много вопросов, может быть, даже не увеличение самого финансирования, его надо будет увеличить в следующем году, там необходимо разобраться по этому учебнику, оказывается, а, там он, много споров по нему идут, значит, а? мне считают, тогда нам необходимо пригласить уже наших а, научных работников, Разработчиков этого учебника, Министерства образования, там все вы, вы конкретизировать всю ситуацию. К да? да, и потом тогда уже выделять финансирование, чтобы уже четко было. Спасибо, да. Николай Владимирович. Ну, в заключении давайте поговорим про вчера прошел правильное уже голосование, непосредственное голосование. Не электронное, а вот реальное голосование. Офлайн. Офлайн по Единой России. Мы с вами не единороссы, но, я думаю, есть основания об этом поговорить. Хотел бы ваше мнение послушать по кандидатам, как проводилось это голосование. Вы человек более опытный в этом, хотел бы послушать. И чтобы наши подписчики... Ну, Праймерис, он проводится уже несколько лет, Единая Россия, значит. И вообще Праймерис проводится, ну, скажем, вообще в, запад... в, запад... в западных странах в Америке, в принципе, да, и в Южной Америке проводится, значит, партиями. Это собственные партийный промес среди э, членов партии и нечлена про партии они проводят для того, чтобы выяснить, э, кто внутри партии, значит, имеет вес там и как да. бы за ним как бы пошли люди и так далее, и так далее. Что касается премьеров, заведенных России в России, значит, ну он такой, знаете, как бы, как бы, скажем так, как мы проводим выборы? Так и проводим праймериз. В принципе, вот так вот, а, Мы не участвуем в этом праймеризе, но я хочу сказать, что а, мы посылали своих наблюдателей, значит, так. Ну, как наблюдать? Это не наблюдатели, а просто люди, которые смотрели, скажем, процесс, сам, сам процесс. Для нас, очень было важно. Почему? Потому что мы понимали, что на праймериз придут, значит, ну, скажем так, социальный блок. То есть это бюджетники, да, то есть эти э, ЖКХ, там, да, службы там угу. и так далее, так далее. учителя, Завис, врачи. Зависим. Ну, ну, то что зависим, То есть их, конечно, мягко говоря, принудят к тому, чтобы они пришли с паспортами, привели своих значит, знакомых, проголосовали значит, и все остальное. То есть это будут делать подконтрольно, а глава района или глава сельского муниципального образования контролирует, кто пришел, кто не пришел. Но если по умному, например, это сделать, то они должны были... Заранее собрать все списки, то есть уже по фамилии там все отметьте и все, а в день голосования просто так сказать, проголосовать и в общем-то на этом закончиться, да, был правдоподобен. Ну, так и делали, я знаю главы СМО, которые отвезли списки в рейд-центр. И... Да, да. ну Значит, это в, в Москве, значит, это дело сделали, вернее, в пригороде Московская область, она, в принципе, сейчас по всей России пойдет, это с учетом, я хочу вам сказать, трехдневного голосования, значит, в сентябре 2021 года. А что касается, вот, правильно, в республике калмыки ну, например, я знаю, где условно говоря, там, по Гродыковскому району, там, мы знаем цифру, да, какая цифра там по району. Реальная. цифра по району. Вы говорите по явке, да, сколько зашло. Да, мы туда не имели права ходить, а у нас были люди, которые просчитали, сколько человек зашло туда внутрь. Сколько вышло, мы, правда, не считали. Только Там могли заходить и уходить там несколько раз. Но, по всей видимости, местные жители своих-то знают там. Ну, плюс-минус, будем говорить так. У нас есть городикоз, город, потом город Лагань. И Лаганский район, значит, так. Мы, мы там знаем, точно знаем, сколько человек зашло. И, в принципе, мы можем предоставить видеоматериалы, если кому необходимо, значит, так, для того, чтобы они могли посмотреть, действительно, столько людей заходило, не столько. Есть, Простите, значит... Видеоматериалы весь день на участках? Да. Хорошо. Да. Нет, ну, мы, не, не, мы это делали не для того, чтобы, например, там кого-то обличать, там, да, или кому-то там претензии принадлежать, это, это необходимо было нам необходимо для того, чтобы узнать, кто придет, какие как бы, ну, голосования и все остальное, значит, так. Потому что количество, мы же от, это, от этого зависим, что если сушить будут выборы в 2021 году, в сентябре месяце, значит, так, вот этот праймерис, он будет как, бы, как отпечаток наложить на если сушить, значит, но выбрать. Ага. Если, например, люди сушить не будут выбора, люди будут идти, значит, то есть придут уже дополнительно к этому социальным блоку, это уже придут другие люди, которые вообще никогда в жизни не голосовали, но они должны прийти. И нам тогда будет понятно, каким образом, какие стратегические задачи ставить значит, перед э, партией, перед людьми, перед кандидатом и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, был такой срез. Он отношения к прайме же не имеет. Мы, это лично, так сказать, наши... Э, партийные, так сказать, дела, это политехнические ходы вот эти все. То есть, да. А вот что касается, например, тех людей, по-моему, там 16 человек, да, в Единой России? Тот, кто -то около этого. Да. Вот я хочу сказать, что для них, конечно, это будет интересно, да, вот почему? Потому что из 16 человек, насколько я знаю, 5 человек согласованы с администрацией президента Российской Федерации, значит, так. 3 человека согласованы из администрации президента и с, значит, с руководством Республики Калмыкия. Два человека так согласованы с АП, да, будем говорить, отмитаясь президента, но не согласованы с главой республики Алмыки. То есть у них там есть какие-то недоговоренности какие-то и все остальное. Если, например, хотят убедиться в том, что действительно там сколько людей пришло, мы можем предоставить материалы и сказать, ну, посмотрите, вот как вы считаете, внутри партии у вас там это по-честному все доделось, или все-таки у вас есть какие-то внутренние да, взаимоотношения, которые вы можете... Так сказать, ну друг другу скажем. Решите вам, как договоренности. Да, ну, это, я, да, я, да. Я, просто, да, я просто говорю, если есть у, у этих э, в «Единой России, у людей, которые участвовали, значит, желание так сказать, посмотреть, убедиться, мы предоставим им эти видео, видеоматериалы. Значит, пусть они посмотрят. Хотят, например, мы можем, так сказать, им То есть можем... на сегодня вы ждете официальных данных. Да. Да? Да. Чтобы потом сравнить Да, мы сравним, будем сравнивать, конечно. Вот. Потому что вы понимаете, сколько кинут сейчас, только кинут и в 19 <свят> сентября. Понятно же это дело. Потому что вы меня, извините, я, мы все прекрасно понимаем, что три дня ни одна партия, ни один из кандидат не сможет проконтролировать эти вещи. Почему? Потому что мы даже сами не знаем, каким образом это будет голосоваться. То есть все это на слуху. Методика само голосования, каким образом будет. Понятно. Спасибо, Николай Ильич. Ну, в заключение, как всегда, что вы пожелаете нашим подписчикам в преддверии, предвыборной кампании, после проведения съезда. И спасибо, Николай, что вы так к нам приходите, отзываетесь на каждую нашу просьбу всегда с удовольствием, всегда отзывчиво, всегда есть о чем поговорить. Удачи вам на предстоящей сессии 10 числа у вас. И что вы пожелаете подписчикам? Ну что я могу пожелать? Естественно, конечно, от души от всей от всего сердца, конечно им здоровья большого, особенно нашим дедушкам, бабушкам, старшему поколению. И я вот сейчас пользуюсь случаем, как депутат, как заместитель председателя Народного хурала, призываю вас всех прийти провакцинироваться. Это очень важно. Я понимаю, что у многих есть какое-то отношение такое негативное к этому, значит, не знаю, каким образом кто готовит. Но старшему возрасту, я считаю, после 50 лет, значит, так, всем жителям Республики Калмыкии, Будет такая, значит, просьба, чтобы вы все-таки приняли решение для того, чтобы провакцинироваться. Это очень важно. Я действительно сам пролежал, более, значит, почти 30 дней был на больничном. Я знаю, как это тяжело переносить. И поэтому, на мой взгляд, мне кажется, нашим старшему поколению необходимо прийти провакцинироваться. Это первое. Второе. Конечно, я хочу, чтобы вы нашли терпение. Значит, и проявили, вернее, терпение, скажем, и все-таки дожили до лучших времен, когда республика будет на подъеме, а я считаю, что не в этом году, так на следующий год придет, наверное, какое-то... Оживление, обращение э, федерального органа значит, к республике Калмыкия примется какое-то такое судьбоносное, долгожданное решение для Республики Калмыкия. Я надеюсь на это и считаю, что на посейне все будет. И самое главное, я бы хотел бы в преддверии, когда дети наши уже закончили школу, значит, начинают работать наши летние значит, здравительные лагеря. Хочу, чтобы наши детишки все оздоровились окрепли, подготовились к новому учебному году, в том числе и учителей наших, которые сегодня в тяжелейшее время часть людей, конечно, будут отдыхать, но часть, большая часть, по всей видимости, еще месяц придется работать в таких тяжелейших условиях. Хочу, чтобы им было комфортно, чтобы они э, тех своих деток, которые подготовили, да, будем говорить, э, особенно выпуска, выпускные классы, чтобы они все прошли этот экзамен и выбрали поступили в высшее учебное заведение, значит, по выбранным ими специальностям. Ну, а родителям, конечно, я хочу пожелать им, чтобы все ваши дети поступили, а у нас потенциал подготовки наших выпускников очень высокий. Их ценят во всех почти вузах высших учебных заведениях, высших учебных заведений Российской Федерации, наших всех выпускников, mm -hmm. о том, что они всегда подготовлены. ЕГЭ, а? ЕГЭ сдать самое главное. Да, я говорю, чтобы ЕГЭ сдали mm -hmm. и чтобы все это было. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот на летний период я так бы пожелал бы. Ну, и самое главное, хочу, чтобы если, например, кто хочет изменений и желает эти изменения, чтобы вы пришли, не насмотря ни на что, пришли значит, на участковую избирательную комиссию, курно мы mm -hmm. проголосовали так, как вы хотите. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Николай Евгеньевич. Ну а мы с Максимом продолжаем, продолжаем наши передачи с новыми силами, с новым настроением после того, что с нами недавно произошло. Смотрите наши видео, но ну, не только политические. Максим делает много видео национальных, интересных. Все. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.